Львы такие яркие, такие харизматичные, такие особенные. Львы, конечно же, должны занимать центральное место в своей какой-то сфере жизни. Они должны раскрывать свою индивидуальность, но не пренебрегать структурностью и расширением. Вот эти два качества, которые не хватает льву. Льву обязательно нужно над этим работать, не пренебрегать правилами, структурой, работой, которая требует долгосрочного терпения. Львы очень огненные, они могут загореться новой идеей, но нужно же ведь ее еще воплощать. И для этого нужны качества Сатурна, терпение, структурность, организованность, ответственность и, конечно же, широкое видение картины, целостное понимание ситуации. Вот с этим нужно обязательно работать львам, то есть параметры Сатурна и параметры Юпитера. И тогда львиная личность действительно будет очень уникальной и в полной мере раскроет свою яркость.